Здравствуйте, дорогие друзья. Просим извинения за то, что вас срочно собрали на семейный совет, совет семей, потому что обстоятельства вынудили это сделать. Из Казахстана пошла информация о том, что там довольно все неспокойно и много всего происходит, в том числе какие-то даже волнения серьезные. И вот мы решили провести Совет Семей для того, чтобы в этой ситуации занять определенную позицию, позволяющую направить все, все события на гармоничный путь развития. Ведь, по сути, вы знаете, что все предыдущие действия властей на протяжении двух лет были направлены на то, чтобы... Люди э, испытывали страх, э, паниковали, чтобы они потеряли свое состояние достоинства э, и превратились в, в таких э, послушных и в то же время э, управляемых, послушных, управляемых, э, послушно управляемую массу. И вот э, различные провокации вводятся, ограничения, это все для того, чтобы э, людей. Э, направить друг против друга, там, вакцинированные, невакционированные маски, не в маски, ну и так далее. Это все делается для того, чтобы людей разбалансировать и перевести их в негармоничное состояние. Мы с вами сторонники другого пути, уважительного доброго отношения к каждому человеку, независимо от того, чем он занимается, что он делает и в том числе и к тем, кто э, находится во власти и выполняет вот эти вот не самые эволюционные задачи. То есть мы принимаем то, что мы живем на этой планете, по сути, мы со всеми в одной лодке. И э, нужно понимать, что э, все, э, все негативное, которое проявим мы или другая сторона, оно будет идти во вред. Но все позитивное, оно пойдет на пользу. И вот сегодня мы э, понимаем, что в Казахстане есть определенные напряжения, и наши друзья живут там, многие сейчас участники нашего ретрита. Мы, кстати, э, хотим представить, что у нас все участники ретрита, это более 50 человек, они тоже сейчас с нами, они тоже э, в эфире, и мы с ними э, работаем над тем, чтобы найти те свои предназначения, то свое состояние, которое позволяет жить в гармонии, в гармонии и счастье. И вот сегодня как раз ситуация, проверяющая то, на что мы способны. И так как у нас идет этот ретрит, мы долго задерживать а, не участников ретрита, не вас, уважаемые зрители, инстаграма и телеграма не будем, а сразу перейдем к делу. Для того, чтобы события развивались наиболее гармонично, мы предлагаем сегодня нашим советам семьи. Это очень мощная энергетическая структура, которая своими мыслями, своими идеями, своими образами закладывает то будущее, в котором мы будем жить. И чем больше мы вложим туда энергии, тем ближе это будущее будет, тем быстрее оно состоится. Оно состоится обязательно. Вопрос во времени. И вот сегодня вот на волне всех тех событий вот у нас достаточно большая часть наших участников ретрита из Казахстана, чтобы все проходило достаточно гармонично, вот, в том числе и на ретрите, мы решили выйти в эфир и несколько, заготовили несколько посылок. Как всегда, эти посылы у нас, они для того, чтобы вы могли сами на своих семейных советах, на своих советах семей эту тему продолжить, еще более усилить и начать реализовывать вот эти, вот эти все посылы. Дело в том, что в январе, феврале, марте вот эти три месяца, в общем-то, предполагается действительно новая волна усиления э, ограничений и прочее, все к этому шло. Это действует программа, она еще жива, но наши действия они будут все более и более останавливать эту программу. И вот этот сегодняшний наш процесс, это тоже в череде всех наших действий на то, чтобы как можно быстрее эта программа ушла из нашей жизни, программа э, унижения человека, ограничения его прав и свобод. Да, дорогие друзья, я благодарю, что вы присоединяетесь уже в таком большом количестве, в праздничные дни, нашли возможность, силы, поделюсь своими ощущениями. Мы вчера проводили ретрит, и вот в первой половине, с 12 до 14, у нас первый модуль занятий, прямо было очень тяжело, очень такое состояние, вот мы с Анатолием отметили, тяжелое, ощущал, что что-то происходит, очень сильное напряжение. И вот сегодня я только узнала, что вот в Казахстане такие события, И у меня такая первая была дуальная мысль, ну что, это же в Казахстане, не у нас это далеко. Ну вот, Первая такая инстинктивная, как вот в нашем уже массовом сознании. И потом вот я вспомнила это свое ощущение вчерашнее, еще раз убедилась, насколько мы все связаны, насколько мы едины уже. И поэтому очень-очень важно участие каждого. И кроме того, как Анатолий Александрович сказал, что если эти действия действительно похожи, планируются и в России, и в других странах, то. То, как сейчас будет развиваться ситуация в Казахстане, это будет таким сигналом для властей других стран действовать так или иначе. Поэтому вот это наш сегодня общий вклад этой работы и в наше будущее, в том числе всей планеты. Очень важно, чтобы мы все в Казахстане в других странах заняли позицию уважения, любви, добра чтобы мы заняли позицию высокого человеческого достоинства, которая не поддается вот никаким провокациям, которая э, ставит человека на первое место и заставляет уважать и ценить его. То есть вот такую позицию надо выработать. Вот мы с Яной быстренько подготовили несколько посылов. Пожалуйста, послушайте, примем их, ну а вы уже, пожалуйста, творите. А мы в сегодняшнем нашем... В процессе нашего ретрита будем продолжать творить уже практические вещи. Все-таки такая группа, более 50 человек, она тоже сыграет большую роль, потому что каждый, нашедший свое призначение, это важный, это маяк, маяк в нашей жизни. Да, еще вчера у нас вот высшая я мне все время просила, выступают участники со своими открытиями, мне все время спрашивают из Казахстана, спрашивают из Казахстана. еще может быть даже кто-то подумал, почему все их спрашивают, потому что вот сейчас вот важно так это участие каждого. Итак, первый, первый посыл мы приглашаем на совет семей всех людей доброй воли на уровне сердец. Иерархов, сущности всех планов, всех тех, кому дорогая земля, цивилизация, человек. Угу. Немножко, то есть чуть остановка. То есть мы приглашаем наш совет семей и небеса. И, все, и на уровне сердец всех людей доброй воли. А таких людей, я думаю, много-много миллиардов. По сути, каждый человек, по сути, внутри добр. Выражаем чистое намерение на пробуждение сознания, раскрытие сердца, осознание высокого достоинства Человека-Творца в каждом человеке. Вроде бы общее но это очень важно. Наш посыл, он будет таким импульсом, чем более критическая ситуация, тем больше будет пробуждаться людей, тем более они будут осознаны, тем больше будет раскрываться сердце. То есть вот этот посыл направляет все энергии страхов, там, паники, беспокойства и так далее направляет именно в это русло, в русло развития сознания, достоинства и любви. Да, любая, как кажется, несправедливая какая-то трагическая ситуация, любое расставание, разлука, Любая очень большая какая-то трагедия или маленькая для человека – это такой портал, что ли, дорога к ощущению именно Бога в своем сердце, к ощущению того, что Он Сам и есть Творец, и что все в Его руках, все в Его мыслях и в сердце. «Выражаем чистое намерение на соблюдение прав, свобод и достоинства каждого человека на планете» самим человеком, всеми структурами земной и небесной власти. Очень важный тоже момент, очень важный момент. Действительно, права, свободы и достоинства человека должно быть первой ценностью для всех. Сам человек должен понимать, что это его первая ценность. Права, свободы, достоинства и укреплять это. Все структуры власти земные должны, и небеса тоже должны чувствовать в человеке именно вот это высокое состояние. Вот к этому мы призываем. Обратите внимание, мы сегодня в глубоком соединении с небесами, в глубоком объединении всех миров, которые заинтересованы в событиях на Земле. А сейчас мы выражаем чистое намерение жить счастливо на счастливой планете без насильственного ограничения жизни под любым предлогом. Ну вы понимаете, что это в принципе означает. То есть прекратить вот эту программу золотого миллиарда, создание элиты какой-то, оставить на земле какую-то элиту, остальных убрать землю, чтобы вот таких планов не было нигде. Ни на небесах, ни на, ни на земле. Мы понимаем, что то, что наверху, подобно тому, что внизу. И то, что на Земле, подобно тому, что на небесах. И выражаем чистое намерение на то, чтобы в земных и небесных структурах произошли кардинальные изменения в сторону построения на Земле гармоничного мира радуга. Ну вот таким всегда. Uh -huh. Вот таким посылом, таким посылом мы призываем к тому, чтобы и в небесах, и на земле. Произошли серьезные, кардинальные изменения в структурах власти, в общественных структурах, чтобы все были направлены на построение гармоничного, счастливого общества здесь, на Земле. Пусть ситуация в Казахстане разрешится наиболее гармоничным, мирным способом пусть и э, власти, и люди, жители Казахстана сделают важные, нужные, своевременные выводы из этой ситуации на волне э, любви, гармонии и желания развиваться в сторону э, вот, тех э, посылов, которые мы сейчас сделали, построение гармоничного и счастливого мира радуга. И вот сейчас э, произошел э, кабинет министров, ушел э, от власти, отстранился, и будет создан новый кабинет. Так вот, пожелаем, чтобы в новом кабинете было как раз больше тех людей, которые соответствуют сегодняшнему состоянию эволюции, тем задачам и тем посылам, которые мы с вами озвучили. Да, просят посылы опять опубликовать, чтобы… Да, да, часто... мы, мы опубликуем, опубликуем посылы. И в Инстаграме, да, и еще в ближайшее время появится на канале «Гармоничное развитие личности» в Телеграме, «Гармоничное развитие личности» канала Анатолия Некрасова. Да. Присоединяйтесь, и там прямо очень скоро будет уже да. с 14.30 где-то по Москве, да. Да нет, ближе я здесь отрекусь, mm -hmm. немножко пересел. Благодарим вас, дорогие, за участие. Тоже держите руку на пульсе, сердце в любви и посылайте энергии любви в эту прекрасную страну.